Венгры – это необычный народ, который является Финоугорским. угорским Ранее они проживали рядом с Уралом, однако вскоре они перекочевали в Европу и создали там свое государство. Также венгры, в отличие от некоторых стран Варшавского договора, уже имели опыт с построением коммунизма. После Первой мировой войны венгерские коммунисты смогли взять власть в свои руки и в 1919 году провозгласили Венгерскую Советскую Республику. Правительство этой страны сразу же отделило церковь от управления и провозгласило бесплатное образование и равные права для национальных меньшинств. Также активно проводилась национализация. При этом молодое правительство столкнулось со многими трудностями. Венгерская Советская Республика была в союзе с РСФСР, однако у большевиков в России тогда было много своих проблем – Поэтому Советская Россия могла оказать помощь разве что... Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Венгерские коммунисты не сумели тогда справиться с возникшими трудностями. Однако, спустя несколько десятилетий, венгерские коммунисты вернулись к власти. Посмотрим, как они теперь справятся с поставленными задачами. К тому же, теперь советская власть... Несмотря на все трудности, всегда готова прийти на помощь. Венгрия, как и Румыния во времена Второй мировой, была союзницей нацистской Германии. Когда Красная Армия приближалась к Румынии, ее король, Михай I, совершил государственный переворот, благодаря которому пронемецкие политики потеряли власть, и Румыния перешла на сторону СССР. Миклаш Хорти, это регент Венгрии, решил повторить трюк Михая. Однако, ему это не удалось, так как Гитлер заранее все знал. В Венгрию были введены немецкие войска. Государство, по сути, потеряло свой суверенитет. Хорти утратил свое влияние и властью завладели венгерские нацисты из партии Крещенных в стрел, во главе с Ференсом Салаши. Ну и что самое главное, Венгрия так и осталась воевать на стороне Третьего Рейха. Такой ход событий не устраивал венгерскую оппозицию. Поэтому несколько политических партий объединились в Венгерский национальный фронт независимости. А затем создали свой параллельный парламент и свое правительство, которое действовало на территории Венгрии под контрольной СССР. После того, как страна была полностью освобождена от нацистов и вторая мировая закончилась, Венгрия попала в зону влияния СССР. В 1945 году были проведены выборы в парламент. Естественно, на выборах побеждают национал-консерваторы и образуют Венгерскую республику. Стоп-стоп-стоп-стоп, что-то тут не так? А как же коммунисты? А где Венгерская Народная Республика? Компартия в правительстве занимала слишком мало мест, что, естественно, не нравилось СССР. Благодаря давлению советских войск на венгерскую полицию, лидеров других партий начали арестовывать, таким образом устраняя конкурентов. Стоит также упомянуть про борьбу коммунистов с верхушкой Республики Венгрии. Президента, лидера национал-консервативной партии, вынудили уйти в отставку вскоре после того, как его взять был арестован за коррупцию. премьер министра заставили остаться за границей и написать заявление об отставке, а иначе ему бы не вернули сына. В 1947 году были проведены уже правильные выборы, где естественно побеждает коммунистическая партия. Ну вот. Совсем другое дело. В 1949 году была принята новая конституция, а также была провозглашена Венгерская Народная Республика. В стране была установлена однопартийная система во главе с Венгерской партией трудящихся. Генеральным секретарем стал Матьеш Ракоши. Во время правления Ракоши развивалась тяжелая промышленность, проводилась национализация всех предприятий, появились новые отрасли производства, появились новые города, индустриализация шла полным ходом, строились дороги. Однако в это же время Маткиш Ракоши решил, что было бы неплохо установить личную диктатуру. Ужесточалась цензура, расширилась госбезопасность. Ракоши проводил репрессии против своих однопартийцев, причем репрессии были массовыми. Министра внутренних дел Ласла Райк в 1949 году обвинили американским и югославским агентам, который хотел совершить госпереворот. Его и еще двое коммунистов были повешены. Также более 200 коммунистов были арестованы. В 1952 году более 540 тысяч человек были репрессированы. Велась активная борьба с церкви. Матеш Ракоши, как и Ходжа из Албании, был ярым фанатом Сталина. И поэтому он старался полностью копировать его метод управления. За это Матвеша прозвали лучшим учеником вождя народов, то есть Сталина. Также важно понимать, что Венгрия, как и ГДР, вынуждены были платить контрибуцию за участие во Второй мировой войне на стороне страны Си. Из-за этого уровень жизни значительно снижался, зарплаты понижались, а цены повышались. В сельском хозяйстве тоже было не все гладко. Из-за этих факторов венгерская партия трудящихся не пользовался авторитетом у населения. Также в это время начинают развиваться антикоммунистические настроения. В видео про ГДР я сказал вот что. Германская демократическая республика полностью зависела от СССР, и поэтому, если советскому лидеру кто-то не нравился, то он щелчком пальцем мог его убрать. Примерно то же самое можно сказать и про Венгерскую Народную Республику. В 1953 году сменяется руководство СССР, в этом же году в Восточной Германии были подавлены массовые демонстрации. После этого советское руководство начало следить за тем, насколько популярны Компартии в Восточной Европе. Видя, что действия чувака с бандитской рожей приводят не к самым приятным результатам, СССР в 1953 году решил, что стоит поменять лидера Венгрии на внешне более дружественного и любящего человека, а именно на имренаде. При этом Ракоша все еще имел влияние в правительстве Венгрии. Им Рынать понижал налоги, увеличивал зарплаты, прекратил политические преследования. В это время государство вкладывает в пищевую и легкую промышленность, понижаются тарифы. Благодаря этому Имрынать приобрел популярность у народа. В то же время он прекратил индустриализацию и кооперирование в сельском хозяйстве, за что его раскритиковали. В партии в это время велась борьба между сталинистами и сторонниками реформ. В 1955 году Имранать теряет свой пост, и к власти возвращается Матья Шракаши. Это вызывает недовольство у народа, в том числе среди коммунистов. В 1956 году в Польской Народной Республике вы поздно не прошли массовые демонстрации и забастовки. Это мотивировало венгерских студентов и интеллигенцию проводить свои митинги. После разоблачения культа личности Сталина, внутрипартийная борьба усилилась. Из-за этого Ракоши вынужден был уйти в отставку, и генеральным секретарем стал сподвижник Ракоши, Эрню Герё. Народ это воспринял как попытку сохранить сталинистов у власти. Таким образом, мы с вами подошли к событию, которое приобрело название «Венгерское восстание» или «Операция Вихрь». 23 октября в Будапеште состоялась демонстрация студентов и позже присоединившихся к ним горожан. Толпа сконтинировала националистические и антисоветские лозунги. Участники демонстрации сбивали пятиконечные красные звезды с домов, учреждений и повалили памятник Сталину. Первый секретарь венгерской партии трудящихся Герю в своем рате выступлении предложил участникам митингов разойтись, но его слова ни на что не повлияли. Вооруженная группа людей, откуда у них оружие, об этом позаботился начальник полиции Будапешта, штурмовали здания радиокомитета, партийные газеты, телефонного центра и казармы. Власти напугались, и премьер-министром снова стал им рынать. Бывший же премьер-министр Хигедюш, видя какая жизнь происходит в столице, от имени правительства Венгрии обратился с официальной просьбой к СССР о ведении советских войск. Из находившихся в Венгрии советских частей, две бронетанковые дивизии вошли в столицу. 24 октября по радио были оглашены обращения имринадия от имени правительства к народу, в котором призвал прекратить вооруженную борьбу. Частям венгерской армии было дано указание не применять оружие против мятежников. Однако, в тот же день в городе произошли перестрелки, в которых участвовали повстанцы с одной стороны и советские солдаты с другой. В стране... Начались убийства сотрудников госбезопасности. Восставшие группы людей и ряде других городов напали на здания райкомов и горкомов Венгерской партии трудящихся. Вооруженные группы освобождались из тюрем заключенных. Разрушались памятники советским солдатам. Дабы остановить это, Имрынать принял требования восставших о ликвидации органов безопасности, о включении повстанческих отрядов в состав армии, о повышении минимального уровня пенсии и зарплаты. Но беспорядки не прекратились так как народ требовал больше. Им Рынать выступил с требованием о немедленном выводе советских войск с территории Венгрии. Советские войска были выведены из Будапешта, однако мятежи до сих пор не прекратились. Было принято решение освободить из тюрем политзаключенных. Создавались профсоюзы, неконтролируемые коммунистической партией. Правящая венгерская партия трудящихся была распущена. На ее основе была создана Венгерская социалистическая рабочая партия, была восстановлена многопартийная система, была заново сформировано правительство, куда вошли лидеры правых партий. Ну и что самое главное, им Рынать заявил о выходе Венгрии из Варшавского договора. Провозгласил нейтралитет и обратился в ООН с и просьбой защитить Венгрию. СССР не ожидал такой наглости, и поэтому, посоветовавшись с лидерами других государств, Советский Союз принял решение вести войска в Венгрию. Параллельно правительству им Надью была создана венгерское революционное рабочее крестьянское правительство во главе с Яношем Кадером. После подавления восстания он стал лидером Венгерской народной республики, а большинство участников венгерского восстания арестовали. Было вынесено 400 смертных приговоров, около 300 из них были исполнены. Имры Надь и еще несколько человек были казнены. Была восстановлена однопартийная система. Венгерская социалистическая рабочая партия стала правящей. Однако я, наш Кадр не стал сильно закручивать гайки. Большинство участников Венгерского восстания вскоре были освобождены. Сам же Кадр являлся сторонником реформ и во время Венгерского восстания был даже в союзе с Имринадием. Однако он выступал за дружбу с со Советским Союзом и поэтому в дальнейшем он перешел на сторону СССР. Яныш Кадр, в отличие от некоторых лидеров стран Варшавского договора, был в дружественных отношениях с советским лидером. В 1964 году Хрущев был принудительно смещен со своего поста. Кадр – единственный лидер Варшавского договора, который выступил с осуждением по поводу смещения Хрущева. И поэтому в течение определенного времени между Венгерской Народной Республикой и СССР были холодные отношения. Однако в дальнейшем их удалось улучшить. Во внутренней политике Венгерской Народной Республики в это время происходила своеобразная перестройка. Проводились экономические реформы, направленные на расширение рыночных отношений. Кадр отказался от центрального планирования, и таким образом он дал предприятиям самостоятельность. Жители страны практически никогда не страдали от дефицита товаров, поэтому этот своеобразный социалистический строй назвали «гуляш-коммунизм». Венгрия занимала первое место в Европе по производству пшеницы и мяса, цензура была самой слабой в соцлагере, Венгрию постоянно посещали туристы, экономика развивалась, граждане могли спокойно выезжать за границу, церковь никак не ущемлялась. Что же касательно внешней политики, то Венгрия имела хорошее отношения со многими капиталистическими странами, но в отличие от Румынии, кадр не перечил Москве. В 1968 году Венгрия вместе с другими странами Варшавского договора, за исключением Румынии, вела войска в Чехословакию для подавления Пражской весны. В Социалистической Республике Румынии есть территория, которая называется Трансильвания. Ранее она принадлежала Венгрии, но после Второй мировой войны эта территория отошла к Румынии. С приходом к власти Чаушеску в Трансильвании проводилась антивенгерская политика. Упразднялась их автономия, закрывались образовательные учреждения на венгерском языке. В общем, пытались всеми силами ассимилировать венгров. Для Венгрии в такой ситуации быть в стороне и покуривать сигарету было неприемлемо. В 70-х... Проводились румыно-венгерские переговоры, которые по итогу не привели ни к чему хорошему, причем во второй половине 80-х была еще одна попытка, однако чешеску просто было на всех плевать. В 1973 году начался нефтяной кризис, это негативно сказалось на экономику, и для того, чтобы решить эту проблему, Венгерская Народная Республика брала взаймы. В итоге Венгрия влезла в долги, а проблему решить так и не удалось. Поэтому было принято решение реформировать систему. В 1978 году с руководящих постов были сняты несколько консерваторов. Была введена новая система ценообразия, благодаря которой государство смогло исправить немножко экономическое положение. Я наш кадр, в отличие от многих других Лидеров Восточной Европы, которые нормально себя чувствовали в свои 70-90 лет, решил отойти от активной политической деятельности и в 1987 году передал власть Каррой Гроссу. В это же время во всем соцлагере назревает экономический кризис, и поэтому Карай Гросс начал привлекать иностранных инвесторов. Были попытки выйти на западный рынок, однако это не принесло успеха. Правительство вынуждено было повышать цены и понижать зарплаты. Что же касается перестройки, то Венгрия поддерживала этот курс и проводила либерализацию. Единственное, в чем были ограничения, так это в однопартийной системе. В этот период в партии усиливаются позиции радикальных реформаторов. Из-за этого начинается внутрипартийная борьба, в результате которой Каррой Гросс теряет свое влияние, и страна начинает углублять реформы. В начале 1989 года был принят демократический пакет, согласно которому разрешалось создание независимых профсоюзов, давало свободу ассоциаций, собраний печати. Появился новый закон о выборах, произошел радикальный пересмотр Конституции. В мае 1989 года на границе между Австрией и Венгрией символично разрезали пограничный забор, который обозначал начало падения железного занавеса. Благодаря этому жители Восточной Германии через Венгрию смогли проникнуть на территорию ФРГ, что правительству ГДР, естественно, не нравилось, потому что это вызвало массовые митинги и беспорядки на территории Германской Демократической Республики. Несмотря на все усилия Гросса, началось переосмысление венгерского восстания, и в Будапеште был торжественно перезахоронен им рынать. В этом же году происходили переговоры между правящей партией и оппозицией, этот процесс приобрел название «Круглый стол». Подобное ранее было в Польской Народной Республике. Венгерская социалистическая рабочая партия не видела большой угрозы в демократизации страны, рассчитывая на разобщенность оппозиции. Главным итогом этих переговоров стало то, что была разрешена многопартийность. В это время происходит отток капитала из страны. Состояние граждан ухудшалось. Независимые профсоюзы требовали повышения заработной платы, и власти тогда пошли на уступки, что в результате привело к инфляции. В конечном итоге Кара и полностью потерял власть. Должность Генсека была упразднена. Венгерская социалистическая рабочая партия переименовалась в Венгерскую социалистическую партию и отказалась от идеологии марксизма-ленинизма. В пользу социал-демократии. В конце 1989 года Венгерская Народная Республика была провозглашена Венгерской Республикой. Таким образом, коммунистический режим в Венгрии окончательно пал. Сегодня Венгрия является довольно успешным государством. Высокий уровень жизни состоит в ЕС и НАТО. Но самое интересное это то, что на сегодняшний день к Янушу Кадеру Венгрия относится положительно. Его можно назвать невероятной личностью, ведь когда он стал главой государства, его называли предателем, а когда он закончил свое правление, его народ оценил как самого лучшего правителя в истории Венгрии. И это неудивительно. Гуляш коммунизм, построенный кадром, позволял удовлетворять человеческие потребности. Дефицита товаров не было, церковь не подавлялась. Благодаря этому многие венгры и сегодня ностальгируют по кадаризму. Венгерская Народная Республика успела побывать как одним из самых репрессивных государств, где была жесткая диктатура и навязывался культ личности Ракоши, так и достаточно либеральной страной со слабой цензурой и благоприятными условиями жизни. Однако гуляш коммунизм, как и все социалистические режимы в Европе, пал.